Все, готовим. Рябчик. Какой ляпчик. <звук> Думаю, что за херня будет, а это кукурузник. Охренеть. Че ему, интересно, тут надо? Давно я их не видел. Охуеть. Ну, меня, наверное, сфотографировали суки охуеть сразу почему-то вот это войну напоминает раньше вот так вот летали же блять а тут вот как грузник пролетел, а сейчас реактивник полетел о какой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 В Лондоне когда был, там постоянно они летали пожары, тушили сопки, горели когда. А так вообще давно не видел. Прям какая-то. четкость такая. Охрененная. Вот он, блядь. Охуеть как. Ху, чуть выдолбил, ребята, бобра. Попался у меня в первый капкан. Фу. Короче, дней 25 у меня стояли капканы. Не проверялся неделю, наверное. Вот попался такой килограмм, наверное, 8. Весенний, сука. Чуть выдолбил я его, блин. Попалась сегодня кедровочка. Видосик есть. И бобрик. Вот. Хост небольшой. Такие дела. Угу. Угу. Передней лапкой попался бобрик все короче Фу, пойду петлю проверять все